Добрый день! Меня зовут Светлана и я представляю ФГБУ ЦЭКИ Минкомсвязи России. На этой неделе мы рассмотрим новые вопросы, поступившие от органов государственной власти на нашу электронную почту. Возможно ли включить в ОПЦТ мероприятия, которые требуют дополнительного финансирования? В соответствии с абзацем вторым пункта 19 – Положение о ведомственных программах цифровой трансформации, установленного постановлением правительства Российской Федерации от 10 октября 2020 года No. 1646, при необходимости государственными органами в программу могут включаться мероприятия, необходимые для обеспечения достижения целей и решения задач программы но требующие дополнительного финансирования за счет средств федерального бюджета или бюджетов государственных внебюджетных фондов. Требуется ли вносить в состав объекта учета картриджи для средств печати? Картриджи являются видами технического обеспечения объекта учета, если непосредственно на картриджи направлены мероприятия по эксплуатации объекта учета – например, обслуживание и заправка многоразовых картриджей. В этом случае обслуживаемые многоразовые перезаправляемые картриджи следует представить как отдельный вид обеспечения рассматриваемого объекта учета. Надо ли утверждать ведомственную программу цифровой трансформации внутриведомственным нормативным правовым актом? В соответствии с пунктом 25, Положение о ведомственных программах цифровой трансформации, утвержденного постановлением правительства Российской Федерации от 10 октября 2020 года, номер 1646. При одобрении проекта программы президиумом комиссии программа утверждается-визируется ответственным руководителем цифровой трансформации государственного органа, осуществившего разработку проекта программы. А в случае, если осуществлялась разработка проекта консолидированной программы ответственными руководителями цифровой трансформации государственных органов, участников программы. При этом, в соответствии с подпунктом Б, пункта 11, положения о ведомственных программах цифровой трансформации, государственные органы принимают нормативные правовые акты, устанавливающие порядок организации, разработки, согласования и утверждения программ которых в том числе определяют заместители руководителя государственного органа, ответственных за достижение предусмотренных программой значений показателей результативности цифровой трансформации. Напоминаем, что свои вопросы вы можете направить на нашу электронную почту либо воспользоваться формой обратной связи, которая указана в описании к видео. Спасибо за внимание и до новых встреч!